Друзья, всем привет! Привет, геймеры! Ну что, разберемся, как мы с вами зарабатываем в нашей игре, каким образом мы получаем подписчиков, комментарии, лайки. То есть разберемся, откуда берутся деньги и откуда берутся люди. Сейчас я вам покажу все вот на этом листочке, распишу подробно, чтобы вы понимали, знали и каких-то да, дополнительных вопросов уже не было. Смотрите, в тот момент, когда вы приходите в игру, допустим, возьмем, что вот это вы. Это вы. Вы пришли в игру, отлично. У вас... Так как это игра, есть первое задание. Первое задание, в котором вам нужно подписаться на 10 предлагаемых аккаунтов. Ну, в моем случае, вот, собственно, вы их видите. А в вашем случае, да, будут какие-то соответствующие другие аккаунты, на которые вам нужно подписаться. То есть, смотрите, вы подписываетесь на 10 аккаунтов, и это люди, которые... Первый, который пригласил вас, то есть человек, там ваш друг, знакомый, приятель, неважно, тот, кто пригласил вас. А все остальные выше, это те, кто вот по цепочке ну, пригласил соответствующего человека. То есть вот так. Понятно. И двое из них, это так называемые инстабосы. То есть ну и вы прекрасно знаете, кто это такие, уже по условиям нашей игры, поэтому подробно объяснять не буду. То есть 10 человек, из них двое это инстабосы. Вот, что происходит далее, то есть вы подписались на эти аккаунты, как будет происходить подписание у вас на увлечение новых людей, откуда они берутся? Вы пригласили своего друга или знакомого, неважно, вот он, это ваш приглашенный, у него, как и у вас, есть задание подписаться на 10 человек, где, соответственно, одним из этой десятки будете вы но мы понимаем прекрасно, что это если ваш друг или знакомый, то он и так, скорее всего, на вас подписан, и ничего в этом, ну, в принципе, такого интересного сверхъестественного нет. Но идем дальше. Он, в свою очередь, приглашает своих друзей или знакомых. Допустим, он приглашает, ну, мы сейчас на примере разберем по одному человеку, далее я вам распишу, что как это будет в реальности, если мы приглашаем по несколько человек. И вот этот знакомый его, он подписывается в задании, да, по условиям задания на того, кто пригласил его. И на вас. И точно так же он подписывается да, на вышестоящий. И так до э, 8 уровня. То есть 8, 8 человек, 10, вернее, человек. Все. Э, идем дальше. Этот знакомый вашего знакомого пригласил своего знакомого. И здесь происходит то же самое. Подписание на знакомого, на знакомого знакомого, на вас и на вышестоящий. И так до 10. И вот вы понимаете, да, аналогию Я сейчас не буду углубляться, дальше рисовать Все и так понятно, давайте вернем вот сейчас к числам обратимся И представим, что вы, к примеру, пригласили Ну пусть будет, давайте так, по 5 человек Каждый из нас пригласить сможет Это, это легко И вот первый уровень Вот он первый уровень нашей партнерской программы Где вы лично пригласили 5 человек То есть 5 человек подписались на ваш аккаунт что происходит дальше на втором уровне? На втором уровне эти 5 человек пригласили по 5. У нас получается 25 человек. 25 человек, которые пришли на ваш аккаунт, подписались, поставили лайк, прокомментировали. Это круто. Идем дальше. Третий уровень. На третьем уровне на вас подписывается 125 человек. Уже интересно, согласитесь? Четвертый уровень. На ваш аккаунт подписывается 625 человек. Это все еще при условии, если мы приглашаем а, по 5 человек. Пятый уровень. 3125 человек. Уже интереснее. Вы представляете, ваш охват, ваша вовлеченность, как она просто бомбанет в этот период. Это очень круто, друзья. А, шестой уровень. На шестом уровне, внимание, 15 человек. Вот это вовлеченность, вот это количество лайков. Тут уже блогер позавидует. Седьмой уровень. На, на восьмой тут у меня пох похоже не хватает. Седьмой уровень. 78 человек. Давайте вот здесь восьмой. Сейчас шок, конечно же. Восьмой уровень. 390 тысяч 625 человек. Это то количество людей, которые подписываются на ваш аккаунт, ставят лайки, комментируют. Все это по условиям заданиям, благодаря той системе, да, которая партнерской системе, которая построена в Instagram. Но э, реалисты сейчас скажут: ну смотри, ну на теории понятно, в реальности так не бывает. И я с ними соглашусь. Ну, вернее, это очень сложно. Давайте тогда возьмем а, реальную жизнь, то есть как это могло быть. То есть мы можем взять от полученного результата всего лишь 10%. Давайте возьмем 10%. То есть от 390 тысяч 10% это 3000... Ну давайте возьмем 3900 человек. Вот представляете, 3900 человек подпишутся на ваш аккаунт. Вру, какие 39 тысяч человек? Куда же я? 39, то есть здесь 390 тысяч, а в нашем случае 39 тысяч человек подпишутся на ваш аккаунт. Вы представляете, насколько вырастет ваш охват? И это только мы взяли с вами по 5 человек, а если их будет 30, а если их будет там 40, 50, лично вами приглашенных. То есть сейчас уже на, в данном этапе такие люди в компании есть. Понимаете, это просто огромный, огромный рост вашего аккаунта, огромный рост денег. Потому что не забывайте, что в нашей партнерской системе, вот сейчас про деньги поговорим, действует восьмиуровневая система. Как она работает? Вот смотрите, запомнили цифры? 39 тысяч человек. Как работает система оплаты? Есть вы? Снова да, возвращаемся к вам. Вы пригласили человека, вот это лично приглашенные вами. За них система выплачивает вам 20% от той суммы, которую заплатил человек за пакет. То есть, да, вот он приобрел а, на год, на месяц или там, на три месяца. Вот вы 20% от этой суммы получаете. Это с первого уровня. Первый уровень лично приглашенный. Второй уровень. Это те, кого пригласили ваши друзья. 10%. Третий уровень. Здесь у нас идет вот с третьего, давайте я сразу прямо вот так сделаю, с третьего и по восьмой уровень включительно мы получаем по 5% за оплату каждого человека. За месяц он заплатил, за год, неважно, это пожизненно, вы будете получать за каждую его оплату. И вот теперь, возвращаясь к цифрам, которые были у нас вот здесь, 39 тысяч человек. И представьте, если вы будете получать даже по 5% от оплаты каждого человека. Ну, друзья мои, это большие деньги, огромные деньги. И это помимо того, что ваш аккаунт уже вырос. На нем большое количество подписчиков, в живой аудитории, вовлеченность его растет. Не забывайте, что алгоритмы Инстаграма работают так. Чем больше э, вовлеченности ваш аккаунт, тем больше людей приходит еще извне. То есть Инстаграм ваши публикации, ваши посты и ваш аккаунт в принципе будет показывать другим людям, даже которые вне нашей игры. То есть это дополнительный ресурс и дополнительная активность. То есть в эти 39 тысяч человек это еще, этим еще не ограничится. Это все, ребята, возможно в рамках нашей системы. То есть в нашей игре возможно все. И если вы сейчас здесь, вы сейчас в игре, ребят, я вас поздравляю. Вот это у вас точно будет.